Вот вам нападение симбульки на Василиску. Кожаная лапа, кожаная лапа на Василиске. Кусай, кусай его, кусай, кусай, взять, взять, куси. Ой, ой какое вуза. Ой, ушел. Вуза вуза. Давай, давай, играть, играть, играть, играть. Играть, играть, играть. играть, играть. Будем играть. Играть. А тут у нас вот лежит наш Тишенька. Сегодня лапочки он свои задненькие потягивал. Он хвостиком как поджимает все. Господи, хоть бы пошел. Может, отлежится. Да? А тут я лежу, скажи, брата охраняю. Да. Ой, Василиска, Василиска, Василиска. Uhum. Opa, tá? Mila, tá?